Блин! Блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин. Есть примета такая: человек, который провел масленичную неделю плохо и скучно, будет неудачлив в течение всего года. Ну а если хорошо поест блинов, без денег точно не останется. Не зря говорили в старину «Масленица – от едуха к деньгам приберуха». Свою актуальность эти слова не потеряли по сей день. Несмотря на изобилие сесных лавок, очередь за блинами не кончается. маслом и яйцом, со блинами, с виродами, да саладьями. блины масляные, шаньги масляные. А сегодня воскресенье наше кончится веселье. И прощай, прощай, наша маслиница. С вами был Максим Кузьмин. При поддержке молодежного портала Зауралия, проспект 45, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь с друзьями. Всего доброго!